Здравия, друзья, с вами на связи Денис Залевский. Я являюсь официальным представителем компании Search Energy. О чем вы можете удостовериться на сайте, нажав вкладочку Контакты. Тут представлены контакты отдела развития, производственного отдела, отдела разработки ПО. Также Александра Боброва, это президент компании в России и представителей компании по округам. Вот видим, что центральный округ у нас представляет Вячеслав Белых, Виталий Шанихин, Северо-Западный округ Радик Габдулазянов, Южный округ Остарушка Эдуард, Северо-Кавказский округ Евгений Шанькин, Приволжский округ Илья Никонов, Уральский округ Алексей Глухарев, Сибирский округ Владимир Мошкин и Дальневосточный округ Денис Левский, то бишь я. К любому из этих людей вы можете обращаться за покупкой мегаватт контрактов, за получением ответов на вопросы, интересующие вас, и получением разного рода информации. А сейчас я хочу вам представить видеоотзывы людей, которые люди записывали по моей акции. То есть видим, что на моей страничке ВКонтакте есть вот такой закрепленный пост. Внимание, акция. Всем, кто не получал не покупал мегаватт контракты, то есть новичкам, дарим 1 мегаватт в одни руки. Если вы записываете видеоотзыв о получении подарка, то получаете дополнительно 5 мегаватт. Если вы делитесь этим постом у себя на странице и закрепите его на месяц, то получаете дополнительно 10 мегаватт через месяц. И того 16 мегаватт можете получить безоплатно, выполнив эти условия. И так можем видеть вот на моем канале на YouTube, можете набрать Правед Залевский, это мой канал. Вот так, таким образом он выглядит оформлен. Можем видеть множество отзывов, вот подарки, отзывы. Потом, видим еще, где у нас тут уже ушло. Вот отзыв о получении подарка Аминя. Потом, вот дарю мегаватт-контракты Халимовой Альфие. Дарим подарки Татьяне Корнишовой. Дарю мегаватт-контракты Наталье Куленкова вручая подарки Натальи филатовой отзыв о получении мегаватт контракта то есть видим отзыв о получении подарка любовь отзыв о получении мегавата игорь калинин отзыв о получении подарка артемьевева надежда и так далее то есть и ну, еще несколько отзывов мне люди отправили я хочу их сейчас опубликовать в этом видео. Только сейчас дошли руки до этого. Ну вот два видеоотзыва у меня на компьютере сохранено. И еще два имеются у меня в WhatsApp. Я сейчас тоже их включу, если получится. Ну и так начнем. Вот, Владимир Игнатов. День. Меня зовут Игнат Владимир. Живу в городском округе Балашки в собственном доме. Узнал информацию о мегаватт-контрактах. Она как раз пришлась вовремя, поскольку действительно хочется сделать свое электричество. Зарегистрировался, сделал репост, закрепил надпись, сейчас пишу отзыв. Здесь на экране видите вы мой мультивалютный кошелек которым отражены мегаватт-контракты. Получил от Дениса Залевского 6 мегаватт-контрактов в подарок. Через месяц получу еще 10. Планирую приобрести для себя контракты до 31 марта, поскольку цена очень хорошая, льготная. Всего 10 рублей за 1 мегаватт-контракт. Когда приобрету, напишу еще отзыв. Потому что та проблема, которую решают без оплаты электричества и контракт, она действительно глобальная. Вот. И меня удивило тот факт, что это простое и гениальное решение этой проблемы. А гениальность это человеческая способность легко решать проблему. Я так удивился, что много кто предлагал, а вот такое решение нашлось только сейчас. И это здорово. Спасибо за внимание. Так, и отзыв Лидии Анисимовой. Добрый день, меня зовут Лидия Анисимова. Узнала о новом проекте мегаватт контрактов от Елены Игнатовой. Идея мне показалась очень интересной, тем более, что у меня дачи в деревне, в которой без конца отключают электричество, и в общем-то мне это все очень понравилось. Тем более, судя по всевозможным Прогнозом на этот следующий и далее года нас ждут э, всевозможные катаклизмы. То есть э, личный генератор электрический не помешает. Спасибо большое. Всех благ. Так. Угу. Э, до... Ну вот, озвучили вот эти два отзыва. Сейчас сразу их переместим в папочку. Озвучены. Видим, что в озвученных у меня уже. Сколько тут у нас получается? 8, 9, 12, 11 штук отзывов накопилось. И так, так, так. Сейчас мы откроем WhatsApp. Он у меня почему-то с телефона открывает видео, а с компьютера не хочет. Я его сейчас закрыл и заново откроем и посмотрим, что у нас получится. Так, где у нас есть? Два человека еще прислали в WhatsApp отзывы. На самом деле, это отзывов намного больше. Не все, не все соответствуют критериям. То есть какие-то шумы там. Люди говорят, но не совсем, не совсем понятно, да, о чем речь идет, то есть путают маленечко понятия но это не критично для чего это делается это делается просто для того чтобы поощрить людей чтобы человек который имеет мало возможностей скажем так финансовых мог получить себе в любом случае мегаватт контракты так ну вот посмотрим сейчас откроется да открывается мы в Волгограде делаю это видео обращение для всех тех кто верит не верит что компания Source Energy... У компании Source Energy поднимается акция. С сегодняшнего дня акции поднялись с 10 до 50 рублей. В сентябре стоимость составит 3100 рублей. Чтобы получить акции безвозмездно в количестве 16 штук, надо сделать простые действия. Первое ⁇ это написать и Сузалевскому, о том, что вы желаете вообще осложить э, акции. Второе. Надо записать видеообзор. И третье. Э, разместить у себя на стене ВКонтакте, в соцсетях, обязательно в ВКонтакте. Э, Запись. И тут на месте. Что я и сделал. Э, в сентябре Года, а, ну, конечно, тихо получается, да? Надеюсь, будет слышно на видео. Ну, тут еще одно. Тут, правда, ветер тоже сильный. Конечно, звук хромает, но показываю, как есть, просто чтобы увидели, чтобы до конца. Но даже вот такие отзывы есть. Так, как нам его теперь свернуть? Так. Вот таким образом, друзья. Разбирайтесь в информации. Также советую вам два совета дам. Да, то есть изучить сайт компании, где вся информация дана. Можете все посмотреть. На конечно на вкладочке ICO. Информация э, самая такая, то есть по ценам, по что такое представляет себе мегаватт-контракты. Также некоторые люди задают вопросы, можно ли их будет получить в бумажном виде. Да, можно. И рост курса цены. Видим, что цена будет расти до 1 сентября. В сентябре составит 3100 рублей за мегаватт-контракт. И видим график распределения контрактов по месяцам. То есть на март-апрель по 40 миллионов, май-июнь по 50, июль-август по 100 миллионов. Как только наступает у нас 1 сентября, все, что из этого пирожка было продано, остается на руках у людей. Все, что не было продано, сгорело. Соответственно, и бестопливные генераторы можно будет приобрести только за мегаватт-контракты. И поэтому держатели мегаватт-контрактов становятся автоматически источниками, скажем так, приобретения да, данной технологии. Ну и плюс ко всему этому еще добавлю, да, чтобы там не говорили, что тут какие-то избранные там и так далее. То есть обычные люди покупают по 5 рублей, когда стоили акции, по 10 рублей. То есть на 10 тысяч рублей покупают там, 1000 акций по 10, 2000 акций выходило, когда они по 5 рублей стоили. Это вполне достойная сумма. И также после 1 сентября будут выпускаться мегаватт-контракты, но уже в ограниченных количествах такого плана, что на каждый выпущенный генератор мощностью 1 мегаватт будет выпускаться 100 тысяч новых мегаватт-контрактов. Ну, соответственно, то есть можно это все сообразить. Да? Там, например, 5 генераторов выпустили мощностью по одному мегаватту выпустили 500 тысяч новых мегаватт контрактов, ну и так далее. Изучайте вопрос, конечно, и на моем канале на YouTube есть, можете найти там, нажать вкладочку видео, все последние да будут, либо нажать вкладку плейлисты и выбрать мегаватт контракт плейлист. Там увидите вот, источник энергии, новости и планы дальнейшего развития. Это вот наш э, вебинар вчерашний, который провел Александр Бобров. На нем выложены все э, самые актуальные, самые свежие новости э, на 31 марта 2018 года. Поэтому, кто его не видел, советую обязательно всем посмотреть. И э, после просмотра данного видео вы многое для себя э, уясните, поймете там, и так далее. Ну ладно, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, изучайте информацию и до новых встреч!